Всем привет! С вами музыкальный магазин Glynki.ru. Сегодня мы хотим представить вам новинку от компании Kurzweil – цифровое пианино Kurzweil M90. Инструменты серии M – это популярная линейка качественных корпусных цифровых пианино в начальном и среднем ценовом диапазонах. Эти инструменты обладают самыми необходимыми функциями для музыкального обучения или просто для домашнего музицирования.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 Пианино располагает 16 тембрами, в том числе тембрами рояля и пианино, полифонии 64 голоса, достаточной для инструментов такого уровня, записью одного трека, что довольно удобно для оценки своего исполнения со стороны. Также есть 4 уровня чувствительности клавиатуры, эффекты и метроном. Конечно, здесь присутствуют такие традиционные функции, как деление клавиатуры на две независимые зоны, наслоение звуков и настройка для игры дуэтом. Под клавиатурой удобно расположены два выхода на наушники, миди-разъем, USB-разъем для подключения к компьютеру, линейный вход и линейный выход, и регулировка входной громкости. Стоит отметить, что помимо USB-разъема для передачи MIDI здесь присутствуют классические 5 midi миди-разъемы. Это позволит подключать инструмент не только к компьютеру, но и к другим инструментам, например, к синтезаторам. Прямых конкурентов у модели Kurzweil M90 немного, пожалуй, можно назвать только Casio PX770 или ее старшего брата AP270. Остальные модели или не имеют полноценного корпуса, или стоят дороже, или являются продуктами, разработанными в Китае. Mm-hmm. С вами был музыкальный магазин Glynky.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч!